Добрый вечер всем. Жаль, что у нас э, в финале, хотя, может быть, наоборот, запомнится, да, у нас с вами почти последний 25-й кадр. Э, мне куда можно, куда его направлять, чтобы она у меня мелькала? Угу. И мы с вами сегодня поговорим не только про то, как удержать аудиторию, я немножко добавил эту тему, потому что, если проудержать, это получается, что вот она у нас уже у всех, аудитории есть, и мы ее сидим и удерживаем. Мне кажется, она проблема в том, что, а где эта аудитория? Это что у нас никто не читает, кроме мамы с папой и друзей? Да? Потому что, ну, типа, что они не лайкают? Э, и злодеи мы задали в подводке какой-нибудь вопросик такой острый, и никто не отвечает, а мы проверяем, обновляем, э, думаем о том, как удержать аудиторию. Поэтому я расширю до того, как э, ее привлечь, а потом уже удержать. Э, и у нас работает, вот звук я слышу, работает, а презентажка... А, еще, еще не сделано. Тогда я начну без презентажки. Я представлюсь. Я такой же региональный журналист, как и вы. Я начинал в газете «Волгоградская правда», потом переехал в Петербург и работал в петербургских изданиях, репортерил в еженедельниках. Сейчас уже пишу только какие-то обозрения и колонки. Но петербургская журналистика – такая же региональная журналистика, и мы страдаем так же, как многие региональные журналисты. Поэтому я... Это уже про второй слайд, я тогда попозже покажу, кто такой. Это значит, мы с вами сейчас знакомимся, потом мы немножко э, с вами поговорим о том вообще, а где можно сегодня повышать квалификацию э, с точки зрения нас э, и моих коллег из Петербурга. Э, дам пару полезных ссылок. Мы немножко поговорим о стилистике, начнем с нее, потому что в тех работах, которые представлены были э, вами, бывали проблемы, и в этом точно нужно разобраться. Но главный блок будет про темы, федеральные региональные темы. И я на примере э, номинации «Пост», я сегодня пропустил обсуждение, да, но обязательно все эти примеры покажу. Мы с вами вообще попробуем разобраться, И а если этот баланс между федеральными и региональными темами. Покажу примеры из ваших же СМИ, вы себя увидите в качестве образцов для подражания и в качестве, э, может быть, не самых хороших образцов. Поговорим про упаковку, про докрутку и раскрутку темы, про формат работы с аудиторией, ну и немножко про СММ, про геймификацию. Ничего придумывать не буду, потому что Вместе Медиа – это хорошая площадка, в которой ты просто берешь конкретные примеры, и когда в Москве э, сидят и говорят «все, журналистика померла», потому что переключают федеральные каналы, ну да, она там так себе потихоньку помирает в конвульсиях да потому что у нас прямой эфир идет, ну и ладно. А Выпускница нашего университета, Ольга Скобеева, работает на телеканале Россия, но, на мой взгляд, э, это не самая, э, не та выпускница, которой можно гордиться, вот мне как преподавателю факультета журналистики. Поэтому э, А что такого? Это нормальная совершенно моя позиция. Вот Я как преподаватель журфака считаю, что э, Ольга Скобеева не тот человек, которому можно поставить сказать, вот смотрите, образец это подражание. Поддерживайте, вот видите, я же, я же знаю, я же знаю, к кому приехал, я же читал, чего там понаписали. Есть у нас Юрий Рос, например, или Леонид Парфенов, выпускники нашего факультета журналистики, вот это уже другой случай. Uh, вот, и когда читаешь ваши материалы, когда uh, ставишь оценки материалам вместе медиа, ты понимаешь, что вот это вот этот тезис о том, что профессия померла это ну так себе тезис, да? Я такой, знаете, приехал: типа, да нет, все не, помир... не помираю, все, все хорошо. Ну, честно, без всяких uh, прикрас. Uh, когда копаешь региональную журналистику, понимаешь, что как раз в регионах, в отличие от федерального центра, сохраняются те журналисты, которым важна позиция не только там учредителя, а иногда этого учредителя просто нет, а важна позиция своей аудитории, и нужно рассказывать о ее проблемах, и есть еще та самая гражданская позиция. Вот в этом плане большой респект тем из вас, кто занимается, на мой взгляд, хорошей и качественной журналистикой. Сегодня мы с вами обязательно посмотрим ваши примеры. Ну, а теперь вот как-нибудь мне надо встать так, чтобы... Да. Вот, это я вместе медиа, но только в прошлом году, видите, двадцатый год. Из активной журналистики я ушел преподавать, но все равно пытаюсь писать, но просто чтобы приходить в аудиторию, и чтобы они мне, знаете, студенты не сказали, типа, а что ты там рассказываешь про то, как ты в газете что-то когда-то делал. Поэтому я завел два года назад сообщество «Редкий Петербург». Если вдруг вам интересен Петербург, не Параневский проспект, а куда-нибудь в закоулке, подписывайтесь, заходите. У меня там в предложке висит интересный материал. Я пару примеров сегодня покажу от того, как я пытаюсь что-то развивать в социальных сетях именно в этом сообществе. Если есть какие-то вопросы, может быть, кто-то не согласен, считает, что как так, зачем пресс-секретарь или там журнал журнализма что-то не читает, советую, потому что, там мне кажется, иногда коллеги пишут классные какие-то вещи. А политграмма это вообще был хороший проект, мы в Петербурге несколько лет проводили политические дебаты, знаете, в таких ночных клубах, кабаках, там еще тогда можно было курить, у нас там были тогда еще не особо известные Илья Яшин, там, Милонов, наши местные питерские депутаты, они там прям дебатировали, кричали, спорили, это была очень интересная политическая журналистика. Ну, как вы видите, я ушел немножко, да? В другую, в, другую, в другую сферу. Мы с коллегами шестой год подряд в Петербурге проводим фестиваль Малой Прессы. И вот по этой ссылке и по этому QR-коду у вас обязательно будет эта презентация. Можно перейти, посмотреть там внутри много хороших, интересных презентаций экспертов. Опять же, с примерами газет Правда, там немножко поменьше, ну, пониже уровень Вы в основном представляете городские издания, региональные А там районные и муниципальные издания Но я видел, что во вместе медиа кто-то из районов тоже был Сегодня у нас есть кто-то из вот именно маленьких районных изданий Муниципальных, нет, да? Вот именно городские в основном все Но тогда это может быть не, не в коня корм Хотя там есть некоторые полезные ссылки Вдруг вам это пригодится Но это мы окучиваем именно Питерскую а, поляну Бесплатно. А вот это делаем за деньги. Золотой фонд прессы, проект журнала "Журналист", Мы проводим прям полный аудит конкурентной среды, считаем вообще, что там по, по соцсетям, по вовлечению. Если вдруг у вашего учредителя или у вас есть лишние деньги, можете зайти посмотреть пример аудита. Потому что внутри редакции у тебя просто нет времени сесть и анализировать 15 твоих конкурентов в регионе. Да? ну Просто потому что мне надо быстрее материал делать. И потому что я еще не обладаю какими-то экспертными знаниями, да, а как оно там вообще посчитать эту вовлеченность или как посмотреть на свои шедевры со стороны. Но ну, всегда кажется, что ну, уже же опыт, уже вроде все нормально пишется, а вот со стороны посмотреть на то, что все, все, все, не, все не так хорошо, иногда бывает полезно. Но это платная услуга, поэтому заканчиваю с этим. И э, вместе медиа хорош тем, что здесь как раз с вас деньги никто не возьмет. Видите, как да, на деньгах оно и остановилось. И там была еще одна. Вот, да, а это наша кафедра. Паблик в во Вконтакте, в Фейсбуке, там в основном про студентов и для студентов, но вдруг, если вы будете проходить мимо, кафедра 70 лет была кафедрой периодической печати, слышите разницу, да, цифровых медиакоммуникаций, мы немножко меняемся, пытаемся сделать так, чтобы журфак был не только таким махровым про теорию, да, чтобы там было много практики, были журналисты, которые преподают, а не только и так начнем про, про теорию. Это были типа полезные ссылки, а теперь немножко культурки про Чехова. Не специально готовился, действительно, на днях читал письма его к Суворину. К Чехову часто обращались юные дарования, присылали свои шедевры и просили сказать веское слово, ну типа, стоит мне писать или не стоит. Он добрый человек, часто им отвечал, разбирал их работы. И вот человеку одному пишет жерка у стены пестрела книгами». И он еще, посмотрите, выбирает выражение. Почему не сказать просто жерка с книгами? Вы задерживаете внимание читателя, утомляете, вот так как заставляете, ну и так далее. Он, правда, тут дам обижает, посмотрите, да? Вот сегодня бы уже так не прошло. У, у, у него много, у него там и про евреев есть, и про женщин. Сейчас, сейчас бы, конечно, его бы затроллили. Дамы пишут, афиша гласила, лицо обрамленное волосами. Но это не просто пример про столетнюю давности, да? Типа вот раньше так было, а сейчас все по-другому. Потому что берешь наше же с вами издание, и понимаешь, что, а ведь можно как-нибудь по-другому переписать, ну, не настолько прям буквально плохой пример, но мы сейчас с вами по следующим примерно 10 э, текстам э, поймем, что можно э, точно лучше. Я э, много редактировал и редактирую тексты, особенно представьте студенческие, и вообще люблю копаться в чужих, чужих авгивых конюшнях. Мы сейчас с вами покопаемся в них и вместе с вами посмотрим вообще, а как можно хотя бы, со словом немножко по-другому перестраивать эту работу, особенно, когда мы говорим про социальные сети. И когда, пока я говорю, вы точно по диагонали, э, все хорошие журналисты, редакторы, видите, что можно что-то по-другому переделать. Я надеюсь, что без обид, да, потому что мы с вами собрались не просто завтра вечером раздать слоны, слонов и сказать, какие мы вообще великие, мы там у нас грамоты, все прекрасно. Да, вместе медиа хорош тем, что можно получить какую-то обратную связь, поэтому не обижайтесь, это не потому, что там кто-то про вас плохо думает, это про то, что если вы подаете на конкурс работу, значит, вы готовы послушать, что можно что-то там докрутить. Есть у нас коллеги из Удмуртии и Удмуртия? Ой, из, из этого информационного агентства, нет? Oh, замечательно здорово смотрите классный проект мы кстати делали как раз для и вот недавно сдали этот аудит и будем целый год консультировать коллег и отмечали я помню вот этот классный спецпроект тера Удмуртия столетие государственной Удмуртии". в посте правда выкладывается 10 целых роликов по 16 минут, по 15 минут. То есть коллеги рассчитывают, что вот я в социальных сетях сижу, и у меня будет время смотреть сейчас все 10 роликов, да, и, ну, понятно, что мы с вами не будем так смотреть. Это мы можем с вами фокус группы собраться в редакции, понять, так, будем мы смотреть или не будем смотреть. Я бы дербанил, ну, просто потому что обидно и жалко, да, труд, э и хочется все-таки по отдельности. Если кто-то сразу не согласен, говорите, нет, блин, бред, ну, конечно, 10 или мы с вами сразу на берегу договариваемся, что вообще-то здесь э, затаскивать внутрь одного поста 10 больших видюшек – это значит э, сидеть и зря ждать у моря погоды и у моря лайков. Но это характерно, все равно. Нет, это, не, это я беру прям такой пример. То есть э, это не значит, что вообще у Дмуртия плохая, и у плохая. Классное сообщество классная медиа. Но вот здесь э, мой глаз точно привязался к тому, что, скорее всего, 10 видео не нужно хэштегов тоже так много не нужно. Ну и если мы про стилистику, то э, кто бы что поменял по тексту? Какое-нибудь слово убрал или еще что-то? Не, не слово, а вот целый абзац. Так. Это одно Вот это вот все, да? Список, да, конечно, то есть вот смотрите, мы с вами все сейчас понимаем, да, что э, мы, э, мы э, как завлекаем того самого, ту самую аудиторию, либо мы пишем длинное предложение, либо мы тупо разбиваем это по пункту, потому что ведь внутри есть пункты, да, обратите внимание, да, согласен, принимается. Еще что-то? Ну, формировал, да, то есть, вот формировался состав это так, как чиновник вот говорит, да? да. Убираем, формировал состав. Еще точно убираем слово рассказывающих. Вообще, вот эти причастные обороты, да. Вот это вот за 4 недели зрители успели посмотреть выпусков, рассказывающие как шло освоение. Да, все, я даже голосом несложно это прочитать. Угу. Еще что? Еще бы что поменяли? Вот смотрите, слово успели посмотреть. А мы можем написать, за 4 недели зрители посмотрели 10 выпусков. Что-то поменяется? Нет. Почему они успели? Они не успевали, такие, «Ха -ха, прибежали, успели. Да? Ну, то есть убираем лишнее слово ну, и вообще становится лучше. А? Если стартовал новый, если как бы стартовал, то по-любому новый. А да. что он старый? Стар, старый не может стартовать. Да, и давайте вообще закончим. Что? Да, и стартовал так себе слово. В общем, если мы сейчас с вами продолжим, то мы с вами будем вот все тут сидеть и вычищать. Но главное к тому, что даже в нашей оперативной работе мы должны понимать, что можно любой материал переписать и сделать из него приличную подводку для социальных сетей. Это Эфир ТВ. Я не все регионы помню. это помню Казань. Коллеги, если кто здесь, поднимайте руку. Нет, нет да, коллег? Тут, знаете, какая такая типичная ошибка, мы типа телек, и мы выкладываем... У нас есть Инстаграм, ну и мы выложим в Инстаграм наш сюжет. И это, конечно, очень, очень сложно, то есть это прям видно по всему, по, по всем многим региональным медиа, когда значит, газета, социальная сеть, ну типа выложим в социальную сеть наш материал из газеты. Мы не будем рассматривать социальную сеть как отдельную какую-то да, структуру. Раз мы телевизионный канал, значит, Инстаграм у нас просто сюжеты для, для Инстаграма. И, к сожалению, конечно... Это, это не заходит, хотя в данном случае сюжет маленький и хороший. Но тут проблема в том, что заголовок «Трюки казанцев на тонком льду» – это такая тема, а не заголовок «Трюки казанцев". И что, что «Трюки казанцев? Хотя внутри оказывается, что там вообще проблема, да, что в Казани надо быть вообще аккуратнее, не выходить на лед. И там долго-долго говорит дядька МЧСник, как и все МЧСники, долго и нудно, и не совсем по-русски. Да, и коллеги тоже, к сожалению, все это не, не вычищают, а жалко. Рассказываем о том, как, не знаю, вот вас коробит или нет, у меня последние годы это коробят. Мне кажется, это стало таким штампом вот эта подводка для социальных сетей. Рассказываем о том, как проход... в Казани идет фестиваль вместе медиа, и в первый вечер все уже устали, тут еще и критиковать пришли. Да? Вот это вот рассказывает о том, как, не знаю, используете вы это или нет, но вот прям вот так рука и тянется да, вот в подводке. Ну, а о чем мы же рассказываем. Типа, предложи что-то другое, а по вашим примерам посмотрим, что можно просто без этого слова, понятно, что мы рассказываем, да, что можно вообще без этого обойтись и сразу, может быть, начать с героя. И только в финале у нас спасатели предупреждают казанцев об опасности выхода на лед. Ну вот тут жаль, жаль что нет коллег, тут, мне кажется, можно перестроить вообще всю, всю эту подводку. Дальше у нас Лениногорский родной канал, Телеграм. Нет коллег? Нет коллег, да? Значит, в будущей детской поликлинике студенты специальности дизайн Лениногорского музыкального, конечно же, музыкально заглавно, почему-то художественно педагогическое разрисовали детскую игровую комнату. Гаусс Лениногорская ЦРБ выражает огромную благодарность, только вот ленточку осталось принести и перерезать ее, да? То есть точно убираем это нафиг вот эту благодарность, как будто мы паблик или сообщество, канал этой ЦРБ. Мы догадываемся, что, скорее всего, это центральная районная больница, но Гаус расшифруем, нет? Такие профессиональные журналисты, мы знаем все аббревиатуры. Я вот, например, помню, как принес своему редактору GOUD.CCTT и не расшифровал. Он меня на всю жизнь научил все это дело расшифровывать. Давайте коротко обсудим. события, ведь хорошее. Что вы сделаете с фотографией, может быть, какой-то другой снимок сделаете? Спасибо. Пола многовато, да? Людей убрать с Что людей убрать совсем? Не, люди классные, они тоже они, они герои, но, рис, но, но они немножко забили рисунок, да? Может быть здесь сделать несколько снимков, да? Может быть их немножко по, повыше? Можно откадрировать так, чтобы не было ног. А без ног взять, оттенок, да? Без, да? Без вот этого пола. А в тексте еще что-нибудь раскрыть? А в тексте еще что-нибудь добавим? Можно просто допустим, и не и надо писать полностью. Врачи, и угу. и будет все, и будет да. Ну да, там же музыкально-художественные по логике, может, как Гаука, или как он там назывался. Да, тоже Атриатур, да сказать, причем это вот даже, скр... Скр... С... скорее с... всего, в Лениногорске в... знают да, полностью все, все это название, и, в общем, все, все тоже можно сократить. Согласен, спасибо. Лениногорский форум? Нет, да, из Лениногорска никого. 20 лет заказнику Степной. Когда я вижу такой текст, э, я его не читаю, потому что я же в соцсетях, я же, я же бегу. Здесь мы с вами видим много-много цифр. И мы с вами видим птиц, отмеченных на территории. Это раздел о проекте. То есть мы взяли тупо пресс-релиз и решили, сейчас мы поставим. Тема классная на самом деле. да. Люди, которые там э, с этими животными в общем, бегают, замечательно все эти вообще заказники. Это класс, классные, хорошие темы. Но вот это из разряда подводок, который, конечно, не привлечет аудиторию, отпугнет. Я надеюсь, да, мы все с вами это... Это видим, мы понимаем, что тема, хорошая тема упущена. Ну, тем более 20 лет заказнику, да, вот мне, ну, 25-20 лет, да. Если бы мне сразу рассказывать, как они там, что за сотрудники и что они там делают, да. Еще инфоповода нет, да, тем более, да. Непонятно. 8 октября, а отмечают 26. Как бы отметил, получается. Хорошо, хорошо, что отметили. Спасибо, вы увидели. Мы отправились с ними на рейд и понаблюдать за их работой. Но то, что вы на рейд, это и классно, это интересно. Именно этим вы меня можете завлечь. А вот эта информация о том, сколько там видов растений, да, это как раз вот тот самый раздел о проекте. Да. Это любопытно, здорово, но если это, опять же, большой материал. Для соцсети, конечно, это, это все очень длинно. Проперим.ру О, здорово. Вы замечательные, зубастые и такие в общем, зубастость, что еще находить слово? Это, это здорово. Другое дело, что вне контекста это не всегда понятно, это зубастость, да, и тут мы, конечно, я тут прикрываюсь еще коллегами, не только я, не понимали иногда, о чем речь, это нормально, потому что вы на нас не рассчитываете, вы рассчитываете на жителей Перми, но при этом все равно тут, знаете, что по покоробило, я это вижу и по комментариям в номинации пост, не знаю, обсуждали это сегодня коллеги или нет, что немножко... На, вот, на грани либо публицистики, либо почти хамства такого. Вот иногда вот типа, что там сейчас? Субресса. Они просто за это платили, хочется быть самым ушлым. И... Это вот, когда мы зубастые, это всегда сложно да, остаться над схваткой и не уйти вот в это вот обвинение, может быть какой-то части аудитории, потому что если я житель этого жилого комплекса Олимп, я это прочитал, я не то что не подпишусь на, на вас, я там что-нибудь придумаю про вас плохое, потому что там всех обвинили, обобщили Но, и как-то вот. Там, наверное, в комментариях ты ты нет, это да, ну. Просто, да, так как это Telegram, то, наверное, это вполне допустимо. Да, так, что это у нас вот дренаж, дренаж система отвода лишнего, да, в данном случае ушлости. То есть это такой публицистический почти почти пафос. Но вот меня немножко просто покоробило с тем, что здесь это больше напоминает какой-то, знаете, такой чат местного, может быть, жилого комплекса, да, где соседи немножко там кого-то друг друга обвиняют. Но раз это подано на конкурс, значит, я так понимаю, коллеги Значит, это такая информационная политика. Что-то, может, коллеги скажете, как вам? Может быть, наоборот, кому-то не хватает вот такого, таких эмоций, такого, ну, с моей точки зрения, панибратства с аудиторией? Это фишка такая, может быть. Да. Но я понял по трем работам, двум или трем работам, которые представлены, что это вот примерно все такое. Хотя я надеюсь, что там все-таки это не просто там... То есть мы же с вами не просто там, не знаю, оппозиционное какой нибудь там сообщество или паблик, да? То есть если мы говорим про медиа, у нас еще немножко другая какая-то стоит задача. В том числе, может быть, рассказать о том, а что там с этим разрешением на строительство, потому что здесь вот я вне контекста, да, или там человек, который не живет в ЖК Олимп, не понимаю, из-за чего срыбор. Коллеги, будут какие-то комментарии. Кстати, вот ссылки на какие-то официальные структуры были бы уместны. Uh -huh. Действительно, если разрешение на строительство, вы на что-то его выдал, uh -huh. вот и этого человека тоже можно было бы спросить. Ну да, потому что если мы такие скептики, то и найдутся и среди аудитории тоже скептики, которые скажут, типа, ну ребят, через суды протаскивали, да, то есть какой суд и кто протаскивал, потому что это обвинение, и тут, конечно, заодно еще просто нужно быть что аккуратными. Это да, скорее, вот тут еще не хватает контекста, понятно, конечно, да, да. То есть, может быть, для, для местных жителей это, это понятно. Надо будет мне спросить э, знакомых из, из Перми. Коммуна. Есть коллеги из коммунной? Здравствуйте. Э, кл, классный проект. Мне вот вообще всегда нравится, когда в региональных медиа про краеведение, про какие-то такие э, вещи, тире-двоито, э, тире и дефисы, не знаю, говорился не кто или нет, ругался или нет. Я вот, например, люблю тире, а это дефисы, хотя это мелочи жизни. Что-то тут меня смутило. Памятник градостроительства, между прочим. Неплохой, вот иногда не хватает вот такого, да, знакомьтесь, там. Памятник архитектуры, между прочим, немножко такой разговорный стиль. А, просто, а пока смотрим фоточки или едем и смотрим своими глазами. Мы сейчас с вами быстро предложим синоним и успокоимся, и навсегда забудем от автологии. Просто потому что я уверен, да, соцсети, спешка, сам бывает. Э, опубликовал, смотришь потом на утро, блин, ну вот же рядышком два слова. Коллеги, ваши варианты. Вы а пока… Удивить, не знает, Да, вы, я вот, например, копирую, но я зануда. Э, это, это нормально. Э, синоним какой-нибудь. Как? А пока а пока смотрим фоточки Цель. Виталия или едем и… Цель. А пока скролим там, я не знаю. Скролим, Цель. ценим. Цель. Еще? Любуемся, разглядывай. Ну в общем, масса, масса всего, да. Это же И... намеренный повтор, Автор не вспомнит, а а мне, а а, да, тогда -то надо, надо по-другому немножко. Я это вижу как просто такое, типа, по немножко, немножко поторопились. И мне еще не хватило метки на карте. Вы отмечаете это в самом посте, а вот я же хочу посмотреть, типа, ух ты, ничего себе. А где немцы такое такое чудо? <соцентричные> там, вот, там чудо это официальный да, да. да, да, да, район, район. Да, вот я не нашел. Это эхо-казань. Эхо-местная, нету, да? тогда, наверное, и не будем. Лениногорский родной канал. Будьте бдительны, расскажите детям. Вот Не знаю, если приходит какой-нибудь начинающий журналист, давайте текст ему какой-нибудь... Да, давайте какой-нибудь ему вот такой текст пресс-релизовский заставляйте его переписать, пока он не перепишет. Потому что тут это, это, это, это шикарно, как коллеги пытаются найти синонимы слове «лисицы» там «животное», там, не знаю, там «самка», «самец», там оно не менее опасно. А, да, это, это, это, это... А тут у нас юный помощник, какой-то такой пацан, в общем, талантливый, он выполняет несложные задания, он интересуется предпринимательской деятельностью. Что за, что такое интересоваться предпринимательской деятельностью? Это не Скорее всего, просто интересоваться, да. Ну, а они-то серьезно, и вот тут еще заголовок, юный помощник. Я так сразу, ух ты, так сейчас. Хотя пацан, наверное, классный, герой хороший, лисицы бешеные. Это радио «Балтийский берег», тут у пацана что-то растет. Не знаю, ориентировались на это коллеги или нет. Тут заголовок такой «Ах, запятая ель». Что за ель? Это они постарались. А дальше они стараться закончили. Они просто поставили пресс-релиз 2312 здания администрации. Молодцы, кстати, будет кстати, осуществляться вот это прям... Же... То есть как бы ух. Просто... Да. Раз у нас все-таки семинар, то давайте немножко попишем. Прям вот сейчас вот этот текст перед вами. Все хорошие журналисты в телефоне, в блокноте где, где угодно, устно, мне кажется, сложно, хотя, может, и устно через минуту можно сформулировать. Коротко, как бы вы построили эту тему именно в соцсетях, потому что тема это хорошая, елки да, людям да, можно на е, Можно новогоднее да, управить, можете заказать, т -т -т, надо обратиться в администрацию, бла -бла, бла бла бла Окей, то есть я сразу должен в самом начале понять, и да, типа да, да, как, как вам нужна елка там, да. живая, например. Да, добро, спасибо. Видите, минута не понадобится, еще какие-нибудь там версии. То есть мы, а сни, снимок оставим или нет? Нет, конечно. Он ну, нет. Пусть, да, И его если он ребенок журналиста, то можно. Если он чужой ребенок, то опасно. Мы можем хайпануть на тему живая-неживая, живая", чтобы в комментариях люди набежали, которые типа срубили несчастный гель или не надо, не про это. Так, можно как-то что-нибудь сделать, с этой картинкой, да, то есть увести куда-нибудь. А кто-то вообще понял, куда идти-то вот, вот из этого вы текста, нет? округа То есть вот будет осуществляться, мы все с вами понимаем, что так не должно быть. Да, ну все, все правильно, здорово, здорово, что так быстро все сделали. Я, например, ну вот примерно мой вариант, да, я на коленке не встал, Новый год с живой елкой, ну так себе с головой. Если вы хотите бесплатно, легально и без проблем срубить ель высотой до 3 метров, просто оформите договор с представителем, хотя здесь немножко такое, знаете, рекламное, как будто просто оформите. Они ждут всех желающих, там-то и там-то, самое красивое дерево можно будет найти в лесничестве до 10 января включительно. Но, опять же, суховато. Если мы делаем, например, мем, да, и уводим немножко в хайп про, типа, живые елки или какие, да, то мы можем из этого просто опросик сделать, да, типа, а у вас-то какая будет, например, елка. Так, хорошо. Про проблемы. Uh, я уверен, что вы сталкиваетесь с тем, что вот конкуренты всякие, там ДТП и ЧП, например, в Питере, да, там, самые популярные медиа в, в городе, первые сообщают о теракте в питерском метро. То есть там Фонтанка через три минуты у ДТП подсмотрели. Uh, вот просто это из мониторинга разного, там uh, юшкар Камышан, Камышин, uh, у них часто больше подписчиков, uh, чем у нас с вами. Uh, Ощущаете ли вы эту проблему, Боретесь с ней как-то или вообще не составляют конкуренцию, они занимаются трэшем, а у вас качественный контент, и вам и не нужны их десятки тысяч подписчиков? подписчиков. Они еще берут у вас и воруют, да, это, это вообще проблема, когда ты иногда можешь даже про это не узнать. Они не узнать. Но просто... угу. есть... есть... надо. Угу. они вбрасывают человека. Да, то есть мы должны за ними следить, мы не должны их просто, типа, ну злодеи там, перебрали всю нашу аудиторию, нет, иногда там может что-то появиться интересное, что-то тоже, нет, да? Нет, я просто они злодеи, эти фоточки заведены знаками портят. Да, да, то есть у них, у них этого не взять. А, но мы с вами собрались не чтобы сказать, какие они злодеи, а может быть кто-то понимает, что... Потому что подслужные – это крайний пример. Ведь есть иногда просто сообщество, которое придумали местные жители, и там есть что-то интересное, вы понимаете, что да, иногда они делают то, чего делаем, например, мы. Вот Есть, есть какой-то такой опыт, когда какую-то тему, например, кто-то из не журналистов раскрутил, а вы поняли, что... А вы, например, не дотянули. Нет такого. Я уверен, что есть, просто, скорее всего, мы за этим не следим, потому есть, что ну, нет времени. Допустим, у нас есть бывший муначик, он действительно в был... этом Uh -huh. ну, человек, который действительно разбирается в этой теме, он uh -huh. ведет очень скучно, очень трудно, там ног не вытащишь, читать uh -huh. его тексты, но они именно написаны инженером, который сечет в этом. Uh -huh. Если это взять и нормально обработать, с ним джентльменское соглашение, что мы на тебя ссылаемся без проблем, uh -huh. и как бы это работает... То есть он, во-первых, он дает совершенно адекватную оценку. То, что мы не можем понять, не будучи uh -huh. специалистами, он находит узкие места, там, скажем, в законодательстве в жилищном, там, почему нормально. То есть плюс еще экспертизы, да, как да. у него он они игры. более гораздо более подробные, uh -huh. но там, ну, черт ногу сломит. Uh -huh. А как бы, ну, мы уже можем как-то выжимки какие-то сделать у uh -huh. себя и работаем. это хорошо, когда мы сотрудничаем с ними, да? не, не конкурируем, например, да? а берем что-то у них или вытаскиваем какую-то информацию. Мне кажется, за ними надо следить. Вот Мы по мониторингу, когда просто берем какой-нибудь любой город регион и начинаем искать, смотреть, нам просто надо обидно, что журналисты делают какие-то лонгриды, классные подкасты, и у них там 7 тысяч подписчиков, а у ребят, которые там местные какие-то активисты, урбанисты, у них 25 тысяч подписчиков, и они упаковывают это интереснее, чем, чем журналисты. Это иногда с поколенческими, конечно, вещами э, с, с, заодно соединяется, но это, но это проблема. А, вопрос, э, и коротко, и по своему опыту, можно ли брать федеральные темы или других регионов, кто это делает, и как оно вообще, посоветуете коллегам или нет? Угу. Но если это привязка к своему все равно, у них... Но с привязкой. Потому что иногда мы сейчас посмотрим, иногда там умер кинорежиссер, и, ну да, наверное, он популярен среди нашей аудитории, но э, когда каждую неделю без привязки к федеральной теме, тогда аудитория начинает пони не понимать, а что -то мне это-то читать? Нет, то есть у нас, допустим, бывает и такое, что мы берем из двух аппаратов, то есть э, с Кубани там, допустим, него... Это вы откуда? В угу. А какое медиа? Свободные новости. Угу. То есть, если на Кубани, там, помните, какой-то из депутатов приезжал на лошади. Просто угу. э, то, что там зашла эта новость, скажем, и э, также мы себе берем, просто копирать делаем, она у нас довольно неплохо вот Это заходит. здорово, потому что иногда, знаете, такое ощущение, что есть какой-то ступор, типа, раз мы федералы, мы, конечно, возьмем прикол из Саратова, а если мы в Самаре, то ну, вроде как будто... А на самом деле почему нет, да? То есть почему ну, да, мы не можем брать ну, темы, которые берут берем, известие, все. например? Если это интересная новость, угу. почему нет? Угу. То же самое и с федеральными новостями. Uh, uh, может быть, кто-то не согласен или, наоборот, типа, ну когда там искать какие-то регионы другие или федералов, когда свою то поляну не окучить, коллеги? Ну смотря какие, да. Если мы говорим прям только только о хайпе, а mm. Про аудиторию. про вот Второй вопрос. Могут ли быть интересны федеральные межрегиональные темы? Вот у кого-то есть какой-то пример, когда вы поняли, что взяли что-то, какую-то большую глобальную тему, там, не знаю, про ЕГЭ и охватили другие регионы? Ну, конечно. А, ну, ну, ну, мы, ну расскажите, что, какая тема? Наша редакция входит в сеть Это вроде как у нас когда побольше нас побольше. У нас э, значительная часть э, контента, который мы даем, мы, мы, наши редакции, мы сидим угу. в пельме. Так я вот э, к вам-то и вел, да, ждал, когда вы. Заметная часть контента, который угу. мы даем нашей пермской аудитории, это, в общем, материалы наших коллег непосредственно, угу. либо новости, которые отписывают у нас чуваки, которые занимаются только федеральной повесткой. <связать> это вот. вам помогает? Вы чувствуете, что а, это да? интересная аудитория? Это не сразу начало происходить. Так. То есть ранее мы ага. были более разрождены как структура. Угу. И относительно недавно, то есть, вот год-полтора, может, назад, это началось как постоянная практика. Сначала э -э я, в общем, СММ занимаюсь и читаю угу. непосредственно фидбэк постоянно угу. к этому всему. Сначала было дикое отражение. Ну, то есть, э -э пермики, прямо в смысле, исходили на. — Потому в общем, что это непривычно. Не — да, да. Они угу. требовали новости Перми, почему мы это должны читать. Угу. Теперь это всплывает только... Ну, то есть постепенно, со временем, если это становится частью позиционирования своего, ну, то есть как частью революционной политики, угу. и ты это последовательно объясняешь самым неприятным людям из комментариев, то постепенно все привыкают. Сейчас отражение возникает только, когда мы там пишем что-нибудь про Навального, потому что стабильно есть 1-2-3 человека, которые такой зачем это читать в Пермском паблике. Чтобы что вы про него вот. много пишете, сейчас мы об этом поговорим. Конечно. Да, но вы создали прецедент очень любопытный. Это не значит, что вот этот рецепт для всех, и мы все сейчас должны брать что-то у соседних регионов. Но сейчас по, по конкретным примерам посмотрим, как можно раскручивать что-то и не, не абстрагировать, точнее наоборот, уходить от своего региона. Про перекормить федеральными темами. Ну, вряд ли. Наверное, все-таки вы чаще всего занимаетесь именно своим регионом. Но, может, у кого-то были примеры, когда вы поняли, что нет, мы уже не постим фотографии там про... с любимыми народными актерами, которые умерли, или нет? Нет этой проблемы. Нет проблемы, да? Давайте пойдем посмотрим на примеры. Нижний Новгород, новости Нижнего. Коллеги... Нет? Не смогли, они да? Меня. Нет именно из этого медиа, коллеги? Это мы, да. Родственники, да? Тут как На поле чудес начинается. А, наверное, коллеги говорили о том, что вообще цифры-то старые, 2011 -го года, и, может быть, они вообще поменялись, да, тут немножко непонятно, поработали коллеги с этим или нет. Мы с вами немножко, кстати, поехал, там 156 репостов, понятно, что много комментариев, люди там начали возмущаться, почему «Волк» всего лишь 200 рублей, но ведь по сути... К нижнему не имеет никакого отношения, да, и э, там у нас в Петербурге тоже иногда лось берет и выходит, когда замерз, и про него тоже все начинают писать. Э, вопрос, может ли, э, можете ли вы найти такую тему у Минприроды и упаковать ее, и, по, и подать, и это будет интересно? Или не пробовали, страшно, или типа, ну, в принципе, да, попробовать? Вот как вы себя ощущаете? И заодно параллельно я подкидываю, да, ведь э, если там кто-то что-то жахнет про школы, там про реформу образования и про ЕГЭ, то почему это федеральная повестка? Это же и наша, в том числе, повестка, да, мы можем тоже об этом говорить, но просто с оглядкой там уже на наших лосей. Вот, например, допустим, кто-то там у нас в городе сбил лося. Так, параллельно... с инфоповодом. Да. Возьмите микрофон, пожалуйста. Вот, и как бы параллельно с этим просто в конце сказать, что вот... Расценки, кого сбивать, mm -hmm. сколько вы заплатите, грубо okay. говоря. А вот. без инфоповода. Вот ну, так вот, как я Немножко они не, не так, но тоже неплохо, я считаю. Mm -hmm. Тоже неплохо. Сезон начался, да. но ну, да, это да, же не просто да. так. Тоже, uh -huh. тоже как uh, Мы с вами просто зацикливаясь на своей региональной повестке, да, сидеть и анализировать там и цифры, минприроды или там Росстата, ну это, это сложно. Я не уверен, что все сидят, этим занимаются. Uh, мне кажется, иногда можно посадить кого-нибудь, особенно там начинающего или практиканта, и находить какие-то любопытные темы и уводить их в том числе в инфографике, да, потому что те же самые новые законы, которые у нас постоянно регулярно принимаются, их можно тоже делать с оглядкой на uh, свой регион. Я вот, например, в редком Петербурге у себя недавно сделал такую инфографику, просто собрал количество станций метро в Петербурге и показал, что все плохо, что последние годы мало что строится. Коллеги из питерского сайта «Канонер», хорошие региональные медиа, сделали репост, и в комментариях там человек написал. Вот хочу взглянуть на аналогичный график для Москвы. У них аудитория намного больше, чем у меня, у меня 5000. И, конечно, я сделал для этого человека график для Москвы, и не только для него, потому что понял, что это может быть любопытно. Да, но тут я заодно показал динамик. Ну, инфографика так, на коленке, бегом. И вот на днях мы выложили, но не просто для Москвы, мы еще взяли Нижний Новосибирск, Самару, Екатеринбург и Казань, чтобы показать, как везет одному городу. И как нам всем с вами, может быть, не очень э, везет. Э, хотя у меня аудитория совершенно про Петербург, и вроде ее это не касается. Хотя есть аудитория, которая переехала просто, да, например, в Петербург. Э, просто как маленький пример того, как можно упаковывать разную тему. Ну вот, 7 на 7. Мне кажется, хорошая тема. Точнее, тема-то так себе. Ну, не тема, а самый инфоповод. Да, протязание РПЦ. Но то, что в карточках упакованы примеры из разных городов, это то, чем не занимаются федералы, хотя они должны вроде этим заниматься. Если они этим не занимаются, то почему бы нам этим не заняться, да? Почему, если меня интересует абсурд, а мне кажется, ваша аудитория должна интересовать абсурд, да? то есть вы как бы заточены на рассказ о том, как страшно жить, то пускай они прочитают еще какие-то конкретные примеры. Это, это любопытно, это не значит, что нужно это, это использовать, но это ваша фишка, который, элементы которые, мне кажется, можно взять себе на вооружение, если выражаться штампами. Что вы об этом думаете? согласны, не согласны, или зачем наша аудитория читать, вот там у нас забрала РПЦ храм, а зачем мне подборка того, как сделано это в других регионах, типа, эта аудитория нам это будет неинтересно, либо наоборот, это расширит, и к нам в том числе придет еще кто-то, как вы думаете? Да, тут у меня, в принципе, претензий нет и к упаковке, и к тексту. Мне просто вот важно просто понять, да, что мы с вами внутри конкурса «Вместе медиа» можем подглядеть друг у друга какие-то форматы. Не, не под копирку, но вот это просто редко встречается, и мне кажется, это хорошее расширение аудитории. А вот тут другой обратный пример. А кировская редакция есть? Нет? «Семь на семь». Здесь ссылка на какого-то там, кто он там, сопредседатель движения «Голос» с его же заголовком, его полный текст, просто туда идет очередной кирпичи, который власть сама закладывает. У сообщества три подписчиков, и вопрос про то, что а «причем тут Киров?». И это очень часто. 7 на 7, когда мы берем федеральную повестку, немножко ей увлекаемся, и из местного-локального сообщества превращаемся просто в такой оппозиционный листок. Мне кажется, вот это не очень удачный пример. Это был бы удачный пример, если бы здесь был хороший бэк про то, так. как до этого в Кирове проходили выборы. Угу. Подвязать это просто себя? хотя бы да, к местности, и тогда Но мы, -то мы это вопрос сняли. Выборы, возможно, Конечно. Интересные. На них угу. происходят угу. интересные события. Или, там, большие да. Boy. Отталкиваясь от вашего тезиса, не знаю, если будет время, соберитесь как-нибудь в редакцию, проведите какую-нибудь фокус-группу, посмотреть прям федеральную повестку, какие-нибудь новости жуткие там Стаса, и посмотрите, а можно ли их как-то подвязать к региону? Вот у, к региону, Честно, это, очень много всего. Если это был не да, если штраф, бы местный был, да. Он был, угу. И он бы да, берем повестку. местного эксперта, и он комментирует федеральную повестку. Но когда принимается там новый закон Госдумы о каком-нибудь очередном штрафе, то это не, не тема и Итаса, это и наша с вами тема, потому что штрафы будут и в нашем регионе брать. Да? Но мы на эту инфоповод просто иногда не смотрим, типа, не, ну Госдума приняла, мы тут при чем? Как Причем вот она наша полностью тема, да, и а, таких тем с ленты ТАССа можно просто много взять, просто начать смотреть на них с оглядкой на нас. Но аккуратнее, да, потому что вот это как раз пример может быть не самый удачный. Ну вот, поддерживать людей, которые развивают регионы. Хотя я бы поспорил с а, подводкой, да, потому что, ну это вы просто потому что злодеи там в хорошем смысле этого слова, назначенцам из Кремля интересно развивают регионы. Это все-таки обобщение, потому что, получается, все назначенцы, все-таки ведь есть, насколько я понимаю и пытаюсь следить, есть и нормальные губернаторы, бодрые губернаторы, да, которые не только назначенцы, которых выбрали, и которые, кстати, все-таки не от одной только партии, а от другой, их же как будто не назначили. Ну, я к тому, что понятно, что это вот ваша аудитория, и вы ее окучиваете в этой подводке, но это тоже немножко сужение аудитории. А дальше вообще вопросов нет. Да? Когда региональные медиа рассказывают про своих жителей и про общественников, про замечательных хороших людей, и еще и э, какими-то спецпроектами, мне кажется, это всегда хороший пример, и многие из вас это, эту, эту поляну вполне себя окучивают. Марийская правда. Нет ли с нами коллег из Марийской правды? Есть. Есть? Вы? Здравствуйте. Мы с вами, с кем-то из вас, виделись в августе на одном семинаре от журналистов. Может быть, не с вами, с кем-то из коллег из ваших. Вот вопрос про Никола Губенко замечательный актер и режиссер большой, и жалко, что умер. Но вопрос, включаем ли мы к себе в ленту или не включаем, как с этим быть? Потому что если мы позиционируем себя как аудитория, которая, скорее всего, помнит Губенко, и для нее это не просто там какой-то странный человек, да, то тогда это, тогда это уместно. Но тогда вопрос: а как посчитать, у нас аудитория поняла, кто это Губенко, или в соцсетях у нас все-таки сидит люди, люди помоложе? Причем мы с вами сейчас не предложим какой-то один вариант ответа. Да? Вот коллеги из Мариска правда, ответили на него этим постом. Мы сейчас с вами просто поразмышляем, как вы думаете. Сами не помните, как было, почему поставили? А, ну, прям стопроцентно причина. Я понимаю, ну, я, да, да. я помню, что мы, мы про смерти а, вообще известных людей, да, федеральных, конечно же, мы не всех ставим, uh -huh. да, то есть понятно, что мы, например, постили точно так же Бориса Грачевского, потому uh -huh. что он приезжал в вишкар uh -huh. проводил там кастинги детей, uh -huh. а, писали, то есть мы про Василия Ланового. Ну, то есть писали, про знаковых каких-то действительно да. больших поэтому актеров. поэтому uh -huh. тоже мы, насколько я помню, у нас просто мы реагируем также на комментарии читателей, и uh -huh. некоторые, вот я помню, там, комментируя местных наших артистов, uh -huh. да, то есть приводят в пример кого-то, вот бы им поучиться, там еще, то есть мы примерно понимаем, да, пласт пластавшая аудиторию читателей uh -huh. в соцсетях, в том числе, поэтому ориентируем ее на ВКонтакте и на Одноклассники, точно эти uh -huh. посты были размещены. Потому mm -hmm. что понимаем, как бы, что это будет интересно, узнаваемо, и будет комментироваться. Да, я просто, для меня Губенко, мне кажется, не самый, к сожалению, известный режиссер, хотя вот, кто не видел, советую его, его фильмы, но мне кажется, он, к сожалению, вот из такого, из второго и третьего ряда, и у меня yeah. это вызвало по этому вопрос, конечно, что он появился в не потому что он этого недостоин, да, потому что, а вот где то грань, когда мы понимаем, ставим мы про это или нет. Что еще кто? Ну, в общем, думает, это региональные или... интересы а Да, я понял. Я... Спасибо У вас вам за это. В это очень долго и горячо обсуждалось вообще. С чего пришли? В все эти публиковать. Те, которые никакого отношения к нашему городу не имеют, uh -huh. даже не приезжали. Вот, да, uh -huh. а, и пришли к тому, что да, никакой логики здесь нет. Так. Это просто практика очень много просмотров и комментариев собирают эти посты. Людям это интересно. Мы пришли для себя, внутри редакции, uh -huh. к тому, что Марк Твен был прав. Самое интересное в любой газете – это Некрология. Все, и этого достаточно. И мы ставим, uh -huh. да. И как бы не жалеем. Хотя uh -huh. вот по логике, если бы это был не смерть известного человека, а какой-то закон, который не коснется нашего региона, uh -huh. не uh -huh. Федеральный закон. Окей, Даже принимается. если в топе Яндекса, там, умер такой-то, а ты понимаешь, что ты не помнишь, кто этот известный Артисты, его загуглишь и поймешь. О, да, я смотрел ага. вот этот фильм. И, в принципе, да. да. Тут конкретно со смертями какой-то древний механизм такой. Да, Хорошо, да, потому что всех это ждет. Смотрите, я бы тут вот видно про главную роль в фильме директор, я бы прям сделал, может быть, раз это пост прям список там, не знаю, пять фильмов или ролей Губенко, которые нужно обязательно посмотреть, да. Чтобы мы не просто там, ну, Грачевский, да, а чтобы мы, если мы все-таки пишем про этого человека, мы хотя бы нашли в редакции человека, который либо в курсе, либо пошел бы и посмотрел один фильм, и, может быть, даже написал бы там какой-нибудь материал. Я, понятно, говорю такие утопические вещи, сейчас мы пошли смотреть целый фильм, но вдруг, да, вы найдете какого-нибудь местного киноведа, кинокритика, кинозатейника, который любит, А? Ну, или хотя бы Википедия, но я уверен, да, что в Мариэл точно живут люди, которые любят кино и фанатеют Погубенко, и, может быть, у них можно было что-то что вытащить. Но мы, но мы увлеклись. Да, про как я отвечаю на эти вопросы? Про баланс уже сказали, да, о том, что баланс нужен, и понятно, что в пользу своих тем. Федеральные темы – это не про Москву, а про нас, про регионы понятно про привязку к местной повестке, при этом, может быть, не всегда понятно о том, что никто не заставляет зацикливаться только на своем регионе, и, может быть, иногда, если это в тему, то расширять тему до других регионов, опять же, до соседних регионов, да, с которыми иногда есть плотные какие-то тесные транспортные и экономические связи. Но это мой мой взгляд на, на эту тему. Дальше побежали про проблемы. Читаю и смотрю, что мы все сталкиваемся с тем, что дефицит интересных тем. Да, когда там подходит, подходил сентябрь, я для своей газеты обязательно делал материал про подготовку к школу, к новому учебному году, и уже там не знал, как изгаляться, чтобы сделать что-то приличное, там, найти какую-нибудь классную редкую э, школу. Но это, но это проблема. Соответственно, дальше избитые темы, да, то есть постоянно идет повтор одних и тех же тем, и главные источники информации, просто потому что это их задача, это власти-силовики, да, то есть они нас пичкают этими пресс-релизами постоянными, и мы нет-нет, да и что-нибудь там возьмем. Да, это вроде бы нормально. Про что делать? Искать вечные темы. Сейчас приведу пример, ваши же примеры, что я понимаю под вечными темами. И вот этот хороший совет, ну, я думаю, вы ему следуете, раз вы приехали на вместе меди, это просто подсматривать друг у друга. Не в смысле переписывать, списывать и заниматься плагиатом, нет. А просто потому, что иногда кто-то придумал, с на свой регион, классную тему, и эта тема может лечь на наш регион, на наш город. Мы просто никогда не догадались, не додумались, особенно когда идет какая-то оперативка. Может быть, у вас будут какие-то комментарии, может быть, вы не согласны с дефицитом темы, или наоборот, кто-то думает, блин, да, действительно, иногда сидишь и не знаешь, что бы еще такое интересно написать. Все уже написали, там, городские активисты классные закончились, болтуны, говоруны в эфир уже, все приглашены, и вот никак, как коллеги или я преувеличиваю, и вообще там каждый день. Если в редакции фантазии хорошо, так тут можно просто несколько запросов отправить официальных куда-то, задать какие-то вопросы, так. спросить у официальных лиц, и по результатам их ответов, если тем более нормальные отношения с угу. секретарями, они в Телеграме быстро отвечают, то сделать задумайте. А вы практикуете вот так просто отправку да запросов? Ну, для начала в, просто в Телеграме пишу про секретаря а потом туда угу. запрос. Угу. Когда хорошо. они отвечают, вот даже не 7 дней, если это не МВД, то 7 дней не проходит, конечно. Угу. Хорошо, спасибо большое. И еще, кстати, одна да. мысль относительно федеральных и региональных тем. Возьмите микрофон, пожалуйста. Да. Пожалуйста, еще одно, одно соображение. Есть такая штука, информационная система Гарант. Мы вообще у -у -у. как радио, мы не стесняемся списывать у кого-то темы, подсматривать у информационных у -у -у. агентств, что и как. Но у нас аудитория, она приучена следить за темой ЖКХ и хорошо в ней разбираться. Так вот, по опыту, практически любое нововведение в системе ЖКХ законодательное, оно может быть легко, элементарнейшим образом привязано к нашей региональной Классно. повестке. Вот, очень хороший кейс, да, когда э, мы все живем, да, и у нас, нас интересует и волнует, что там будет с трубами и во дворах, да, там полностью с этой, же, с этой темой ЖКХ. И мы понимаем, что это наша тема, и мы просто ее берем с оглядкой на нас. Классно. Да, то, да? то же самое капитальный ремонт. Выходит какое-то малейшее изменение в законодательстве, это уже тема. Угу. Уже можно спрашивать комментарии у наших любимых экспертов, которые угу. об этом, наша аудитория, которая за этим следит, угу. э, рассказывали. И, соответственно, привязывать бейки какие-то. Да. Спасибо и так, большое. Тем более ЖКХ, да, она вот видно, что всегда в топе, да, люди всегда на и начинают говорить про отопление. Да, Спасибо. кстати, вот поддержу абсолютно вот федеральные темы, отработка, точнее, федеральных тем uh -huh. на местном уровне. Вот очень хорошо у нас заходит, в частности, материнский капитал. Uh -huh. То есть мы регулярно, когда идет речь о повышении, там, uh -huh. без изменения, мы, у нас вообще на ну, ура заходят тексты о том, сколько семьи у нас получают, uh -huh. как там обратиться вообще, то есть, ну, какие-то отзывы при этом, то есть мы добавляем, uh -huh. в общем-то, эта тема Классно. достаточно имеет постоянное свое развитие. Потому что наша аудитория, не это просто... не какие-то другие люди, это те же самые люди, как мы, да, потому что нас тоже с вами интересует там, капри ремонт, да, или материнский капитал, или ЕГЭ, все эти вещи. И иногда просто, когда ты внутри профессии, то застет глаза и типа есть какая-то странная аудитория, и, и типа мы. Да, а это мы и есть. да, Вот если оно нам интересно и нас оно касается, то мы тоже про это с удовольствием будем читать. Спасибо Здесь большое. Еще, Есть я, еще да, добавил бы, что интересные самые темы, они прячутся в самых скучных, и источников угу. тоже может быть власть, но интересного они никогда не расскажут. У нас каждое утро начинается с мониторинга нескольких сайтов. Госзакупки. Так. Скучно, нудно, но там да, но надо золотая жила. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Угу. Как, дело, на каком предприятии сдолжали за электричество, вы, вы все там. Каждое утро. Плюс Заксоп, разумеется, плюс Горсовет. Угу. Что-то путное, если у них где-то подгорает, они в жизни не скажут, они будут это скрывать. Но они обязаны по закону. И, соответственно, если каждый день не пропуская, методично это прочесывать, это да, это трудоемко, но это работает. И там можно находить совершенно эксклюзивные вещи. Спасибо большое. В каждом же горсовете есть, по-любому, один-два человек, с лучше дружить и которые будут сами рассказывать. Контакт с ними наложить. У нас в Петербурге Смольный, наша администрация города, выпускает каждую неделю информационный бюллетень со списком всех, всех анонсов, всех всех События. Я уверен, что у вас тоже местные чиновники да, этим занимаются. У меня есть просто любимое упражнение студентам найти в этом 10, там, несколько десятков страниц в вот этом Талмуде что-то интересное. А там оно есть обязательно, а там запрятано, либо событие какое-то, либо какая-нибудь такая оговорочка, типа, что вообще-то там на самом деле, опа, как это опа, погодите, что за цифры, что там будет там, с Приморским парком победы, там освещение какое-то они обещают. Про это вообще никто не знает. Да? Кроме того, мы иногда просто сидя в редакции не обращаем внимания на то, то, что происходит э, за пределами там, редакции. Да? То есть это вот как раньше, когда я начинал работать в Волгоградской правде, это такая была при, привычка, да, там, планерка утренняя, и что кто по дороге э, нашел и заметил. Ну, это самый, самый замечательный вариант. Я однажды так попал на купол Казанского собора, потому что с, э, с утра шел и увидел там каких-то дядей, которые ходили. Позвонил, они говорят, ну, у нас реставрация крыши, а можно? Ой, да можно. И я туда к ним залез, и у меня вообще был эксклюзив. И потом после меня городские медиа вышли, типа, Казанский собор, началась реставрация. Она шла месяц там. Эта реставрация, никто просто не, выш... не выпустил пресс-релиз, да никто из журналистов не увидел, типа, пробегая мимо. А, мне кажется, хорошая тема, а не надо просто вот так вот мимо. Еще, может, у кого-то какой-то будет лайфхак? К свету. К свету. А, к свету, да? Так там, тем, тем, там жарко просто к свету. Давайте дальше пойдем. А, Марийская правда, глава Мариэл. Поздравил коллектив Мариэл. Я не буду читать в комментариях, хотя, мне кажется, люди сдерживались. Модератор хороший. да. Но я уверен, что... Евстифеев вряд ли прям требует, чтобы это, чтобы это ставили. Я бы, например, это вообще не ставил. Но это про избитые темы. Не знаю. Если, конечно, с дулом стоят, то, то да. Но, то есть, ролик, Но, а? Это глава правительства. Да, это, это Здесь понятно. Мы не можем мы, вот, так, что... Нет, я, пони, я понимаю, что все еще зависит от местной пресс-службы и от взаимодействия с ними, но э, тут единственное какое-то решение, э, может быть, торговаться. Да? То есть я, когда был пресс в многослужбе три года, э, и, и у нас были подведомственные пять муниципальных газет, я понимал, что крупному чиновнику вообще по барабану он будет на первой полосе стоять или на второй полосе. И я просто увел эту традицию, там, вы поздравляете, но на второй, но ну, не пугайте своими, блин. Лицами аудиторию, это, да. Да, это, нет, это, это, это ни в коем случае не говорит о том, что они, он у вас постоянно. Это просто один из примеров да, того, что. И опять здесь же я не знаю контекст, да, но я уверен, что если там попытаться наладить какие-то нормальные отношения с пресс-службой, то э, убедить их в том, что, может быть, нужно э, вот этот баланс э, немножко уводить в сторону меньше информации такой и больше информации э, про людей. Э, потому что иногда получается, что пресс-служба даже и не настаивает на этом. Да, мы просто сами привыкли, да, ну раз поздравление, то, причем поздравление ГТРК Мариэл, то есть если бы граждан поздравлял, ну понятно, да, тем более если это учредители, то э, надо поставить. А то, что он поздравляет журналистов ГТРК, которые, может быть, и не читают, то я бы, например, не ставил. Но это опять же, да, я не знаю, какие у вас там взаимоотношения с человеком, и надо бывают такие пресс-секретари, что палец в рот не кладим. Не узнал сразу его без маски, пишет Игорь Судаков. Мы тоже не узнали его. А вот этот пример, интересный. это вести стрельные под, под Питером есть Стрельна. Они, во-первых, сами придумывают события и устраивают еще трансляции их. Это не значит, что мы с вами, массовики-затейники, должны тараканами всех кормить детей. Но, по идее, вот это неплохой пример, когда они пиарят своих муниципальных депутатов но делают это очень хитро. Иногда так, типа, депутат что-то сделал, а все ну, это раз в месяц. А остальное все это для жителей Стрельны, про, там всякие выставки, там какие-то там их проблемы ЖКХ, тараканов что-то там сделали, детей наградили, конкурс провели. Бодрые такие люди там на Ютубе что-то делают, а стрельно вообще маленький такой поселок под, под Петербургом. Как вы думаете? Ну, понятно, что час 19, это только любители тараканов могут смотреть. Это перебор. Но я вот, я бы начал, если бы я жил в я бы, конечно, по бы. Это Это был прямой эфир, он потом остался просто, да. То есть они при. Да, это ВКонтакте, да. Сколько человек в паблике? 6? Не помню. Не помню. Нет, это 30, это номер слайда. Ну, может, там 7, 10, ну что-то такое. Да нет, нормально, там вкусно. Там, вот видите, мы же заинтересовались посмотреть. да, То есть как бы здесь есть такая драматургия. Типа, как они там не окалели после этих тараканов? Только меня хронометраж отлично смутил. Час 19. Да, перебор. Реально смотреть да, час 19. Да, да, да, да, перебор. Это, это мы с вами ус, уснули там. 59. ру не с нами, коллеги? Да, сегодня, наверное, обсуждали, да? Наверное, говорили, что слишком длинно, но по сути, ведь у нас у всех есть телефоны, нам часто звонят всякие плохие люди, и это тема любого региона, да, особенно если у нас есть такая классная запись, либо мы, не знаю, можем сделать, вспомнить такой, помните, классный формат «Журналистский эксперимент». Не знаю, наверное, на вместе медиа пока рано вводить такую номинацию журналистский эксперимент, но мне кажется, если бы ввести, то вы бы могли сделать классные журналистские эксперименты, в том числе вот на такие темы. Да? Там вот я написал, телефоны мошенники ЕГЭ. Коллеги, может вы еще предложите какие-то темы, которые вы понимаете, что да, они выстреливают, и они просто всех нас касаются, без разницы из Перимимы или из Казани. Какие Информация больницы? Инфекционные. Так. Здорово. Вы Спасибо большое. Это mm -hmm. интересно. Больница и вообще как там нас лечат, да, и там какую справку как добыть. Это вот одна из таких тем. Еще коллеги может что подскажет. Да, транспорт, да, да. Дистанционное образование, да, то есть, вот как, как про капитал да. То есть, вот мамы, которые иногда цинично называем мамочки, да, вот это, в хорошем смысле это слово аудитория, да, люди, которые интересуются образованием там, свои, своих детей, а, там, в том числе деньгами, которые они получат, дистанционным образованием это всегда хорошая тема. Да? А как, а как он вообще там идет, это образование? Угу. Еще, может, какие-то темы. СТХ это тем более, что в разных регионах разный опыт, и бывает, вот у нас тоже, мы замечали, мы пишем про, ну, условно у нас там водоканал, да, там все там плохо, uh -huh. мы берем какого-то соседнего региона, их практику, и оказывается, что она там положительная как раз. И это оказывается, что это не, не обязательно вот, можно на гнилых трубах сидеть, uh -huh. и вот это тоже, это всегда пользуется. Это интересно. Вы Знаете, в этом случае мы с вами выполняем роль власти, которая вообще не следит за тем, как оно там происходит, да, вот у нас Петербург, а соседний регион Ленобласть, и Ленобласть там развивается, а Петербург так себе, не, не развивается. И они вот этого не видят. И получается, что это тоже одна из задач журналиста. Да? Мы с вами такие, как эксперты, вместо чиновников, начинаем объяснять аудитории, в том числе нашим чиновникам, да, то, что типа, ребята, а вот а у соседей получилось, они там сделали, да, там, а вот в Казани метро пошло вверх, да, а в Челябинске начали строить и, не, и вообще не построили. Да, да? Не надо забывать, что они нас тоже слушают и читают. Да, да то они тоже И мы, если по капельке, сейчас опять утопим, но тем не менее, мы тоже да, немножко можем аккуратно и, и продвигать. То есть, если никогда не писать, что нужны общественные пространства и пешеходные набережные в Петербурге, их никогда не будет. А если по капельке годами писать про это, то когда-нибудь наш очередной губернатор Петербурга, что-то общественные пространства, что хотят, да? Давайте сделаем, пускай успокоятся. И оно появляется, и все, и все радуются. Но я, конечно, утрирую. Выборы тоже вполне. Выборы, да, горячая тема, особенно, когда, если есть, муни... да, понятно, что застой, и люди устали, и новые люди идут в муниципальные депутаты, да, пытают, начинается какая-то политическая возня. Это, это тоже всегда интересно. И Аудмуртия берет тему, еще одну общую и всех интересующую. Кредиты, деньги. Правда, картинки не свои. То есть вот Если бы найти какого-нибудь художника, не штатного, да, а вообще просто поискать среди знакомых, какого-нибудь классного художника, который будет вам иногда что-то рисовать, вообще будет замечательно. Если не ставить так много хэштегов, то, в принципе, тема всех этих платежей страховых кредитов – это вполне хорошая тема, да? такая, же, такая же общая и касающаяся многих. Стоимость продуктов еще может быть. Да, есть есть да. э, как-то рейтинг-панглобность, когда по одному гамбургеру mm -hmm. можно спрятать. Uh -huh. Потреб-корзина, да, да, вот это вот. У вас также сделали с местной сети в их То uh -huh. есть на одной сети смотрят стоимость продуктов и, соответственно, а еще если под эту нативку какую-нибудь затащить, но ну, тогда там будет немножко необъективно. Но согласен, да, то есть магазины, да, мы все, мы все ходим, значит, мы можем про это писать. Правительство Нижегородской области, ну, самое-самое элементарное, что может быть интереснее? Но люди-то не заходят на сайт правительства, а здесь они впервые в Инстаграме у журналистов увидели вообще там, изотов, сколько лет, как вы думаете, я не знаю, ну, ваши версии. Сколько лет? Сколько лет вице-губернатору? 25. Но не 40 же. И не 35, но может просто старая фотка или хорошо выглядит. Ну, в общем, блин, молодой вице-губернатор, здорово, да? То есть добавьте еще там возраст вице-губернаторов, не знаю, там образование, доход. Достижение. Или там доход их с этих комментарий есть, да, прочитали, кто все эти люди. Ну, там жалко нельзя еще что-то показать. Но по сути, мы можем тоже ведь сделать это на своей привязке. Ага. А, да, да, вполне. То есть просто да, вести, вести свою там какую-то такую табличку, да, с какими-такими то такими штуками или, не знаю, с классными цитатами, например. <с> — Здесь еще такая заходит интересная вещь, не, не, тоже не раз ее эксплуатировали каким то праздником. Во-первых, например, к 23 февраля всегда нормально э, дембельские фотографии мужиков. Вот эти. <с> то есть губер там в какой-нибудь там <с> ушанке, да, там и вот эти все прочие. <с> а, аналогичная история, к, к Новому году у нас была серия просто архивные фотографии детские, у елочки стоит <с> глава, там... Ну вот это вот все, это тоже... И это очень хорошо с точки, точки зрения речи. пиара, когда они не в пиджаке сидят, да, а когда они... Оп, и, да, и, здесь с и они сами стороны. готовы поделиться, угу. и люди их видят, все-таки чуть тоже как бы люди, они просто пиджак да, угу. пустой сидит. Да, я знаю одних питерских журналистов в муниципальной газете, которые начали очеловечивать своего нечеловеческого главу, и у них получилось. То есть они вообще немножко так начали его раскрывать, раскрывать, и оказалось там и хобби, и охота, там, и дети замечательные. И они аккуратненько влезли в личную жизнь, человеку самому понравилось, пусть есть они оч очеловечили, это, это было очень интересно и здорово. То есть, по сути, тут можно дальше раскручивать, да, здесь как бы такой только один заход, дальше там всякие еще будут, то есть у них прям несколько э, слайдов. Но, мне кажется, было бы, э, это тоже хороший ход. Новости Кирова. Нет коллег из этого издания? Я понимаю, да, что я дублирую, я, к сожалению, не успел из-за самолета к вам на пост, не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, неплохо. Как бы, и Почему нет? Понятно, что вроде бы мы копаемся, типа считаем чужие деньги, вроде бы типа там неэтично, но почему нет? Да, мы же просто подсмотрели, под, подглядели, и теперь после «Вместе медиа» во всех регионах по Волжье выйдут посты про часы про часы местного, местного, местного начальства. А часы, а там, где часы, там и галстуки, и прически, и стиль вообще, и фэшн-блогер комментирует там прически местных дам, чиновниц. Ну, сейчас мы договоримся до чего-нибудь плохого. Новости Кирова тоже, скорее всего, сегодня говорили, да. А, я тут, не, скорее, не про этот повод, о том, что, типа, вообще не видно Кирова, и покажите Киров, на ну, с поводу. У меня вот знакомые из, из... из ну да тоже обижаются, говорят, почему никогда в не показывают, мы там живем, а нас никогда не показывают. А, 43 репоста, понятно, что местный какой-то парень э, прославился, и, и коллеги, конечно, это взяли, все правильно, но я тут скорее про погоду просто, потому что, по сути, если я это вижу как журналист, я думаю, так, а мой город показывает вообще в этих прогнозах погоду, да, а не сделать ли мне какой-нибудь обзорчик? Вообще, а почему там, где показывают, а где не показывают. Ну так вот просто: с бухты-барахты. Потому что это такая тема для соцсети, она вполне может зайти. Как вы думаете, или нет, или скучно. Не показывают, и что. Не показывают еще. Что... Пускай набегут и напишут о том, что вы почему показали? не показывают либо вы сделаете э, свой эксперимент. И в данном случае э, героиня, ведущая, увидела это в соцсетях, это разошлось. То, что он это сделал смешно. И она записала отдельно видео э, и рассказала подробно прям потроллила их о том, что, типа, значит, в Кирове такая прекрасная погода, а в Сочи плюс 8 холоднее, чем в Кирове. И именно это и зашло. То есть понятно, не что, не повод, что здесь надо еще куда-нибудь крутить. Да, ну просто к тому, что вот я так понимаю, что это вообще такая, может быть, беда, может мне так кажется, да, типа, что ну, там нас, про нас говорят на федеральном уровне. Если Урган шутил про Саратов, все ставят, Это скажут, да, пишут, да. Да, вот, здесь, например, похоже, да примерно, да. Я, я про это же, это всегда, конечно, не уйдет. Но вот еще опрос «Марийская правда» в «Международный день дружбы», вообще удивительно, как мало э, стало вот этого жанра, просто уличного, вроде бы банального вопроса, Он почти э, умирает, а я вот вижу и по аудитории, может быть, мне так кажется, что, что это интересно, э, вообще увидеть живых, э, настоящих людей. вопросы всегда здорово заходят. Да, ну вот их почему-то, э, вот, по крайней мере, на конкурсе в, соц... э, в номинации «Пост», да, вот этого, этого всегда почему-то мало, так, вот тут еще Марийская правда. Вся правда о митинге Навального в Йошко Короле обращаем обращение активиста. Но тут э, непонятно, точно ли это вся правда, может быть, не вся, э, и тут на начинается такая уже политическая э, позиция. Э, тут уже проблема с тем, какую, какую позицию оставим мы, и должны ли мы отставить эту, эту позицию. Да? Э, потому что они, они разные. Э, Уфа, 1.ру, коллеги. Нет, с нами? Где вы? Ага, здравствуйте. Вот Мне тоже всегда нравилось, приезжает к нам министр Мединский и говорит с губернатором, там, малый драматический театр Додин будет построен в 2015 году, там, в январе все. Я себе записываю, там, январь 2015, МДТ построен, Мединский, там, сказал, хорошо. Январь 15-го приходит, у меня в блокнотике написано, все, у меня инфоповод, министр пообещал, не сдержал. Да? То есть я уверен, что вы тоже используете это. Если записать все, что говорит э, начальник, он еще под дождем, что ли, сфоткали несчастного человека. Ну, неэтично, конечно. Каждый из нас сейчас пойдет дочь, мы с вами тоже будем так выглядеть. Ну, ладно. В общем, э, мне понравилось, да, это, это... То есть как бы здесь вообще нет э, никакой, никаких оценок. Да? То есть человек говорил, менял свою позицию, и мы все это сделали... И видите, я даже лайк поставил. Мне понравилось. Мне кажется, это, это, это, это интересно, и это, это, это, это по-журналистски. Тут э, 7 на 7, 9 графики из регионов поддержку врачей. То есть, да, вот она. Тема это читается-читается, а почему бы людям не показать какие-то еще другие картинки? Мне кажется, это, это было неплохо. Другие места, э, если с нами коллеги из других мест, они, наверное, в других местах да, сидят. Тоже тема, тема краеведения. Тут вот уже там был у нас пример э, дефис вместо тире, здесь у нас длинное тире, а хочется другого тире. На живописном холме. Ладно, раз нет коллег, не, не будем. Новости Перми с нами, да? да. Угу. А, сами картинку делали или взяли откуда-то? Ну, шаблон-то Да, ну, а текст просто поставили, да, свой. А, ну, вы видите, да, что произошло? То есть, ну там, ну, поставим мы телефон Роспотребнадзора. Понятно, что картинка сыграла роль, но 88 не только потому, что прикольно, но еще и полезно. Да, и, может быть, мы вообще просто иногда не звоним в эту кос-инспекцию труда или в центры занятости, а может, у них там что-нибудь интересное происходит. Я, как раз, коронавирус был, все звонили. Ну, как Я раз, без да. Телефонов 100 раз в день, все да, то есть за, зашло 61 тысяча просмотров. А, новость Альметьевска. Коллеги, нет с нами? Не доехали. Значит, неплохой ход. Жители жалуются на горячую линию, журналисты пришли и сказали, да нет, все нормально. Хотя оказалось в комментариях, что вообще ничего не нормально, и журналисты на самом деле плохо сработали. То есть тут пример того, что если отрабатывать тему, то, конечно, до, до финала, потому что как только читатели понимают, что мы немножко сказали там полуправду или, или что-то преувеличили, они, конечно, этого не прощают. Новости Кирова. Нет, коллег? Опять про погоду. Тут спорно про картинки, да, и тут нужно либо быть классным дизайнером, либо не заниматься этим. Но почему нет, да, то есть там как-то попытались обыграть. Может быть, надо было поставить только одну какую-нибудь самую классную картинку. Может быть, вообще надо было не ВКонтакте, а только в Инстаграме. Но хотя бы какой-то новый поворот вот этой темы, вечной темы, да, дождь и всех, и всех залило. А вот новости Нижнего Новгорода, смотрите, тоже банальная тема про то, как вот сложно сейчас идти подниматься. Казанский федеральный университет по вот этой горке, да, все скользят. А тут еще такие сосульки страшные такие наделали, и такими карточками дали адреса. Мне кажется, неплохо. Весна на наше голову. Время? Да. Угу, хорошо, до восьми работаем еще, еще вполне. Мы все не успеем, но тем не менее тоже еще один пример из 7 на 7, про великий ужасный стаканчик. Опять, кстати, рассказываем, да? Это не значит, что не надо это использовать, это значит, что мы просто мы слишком часто стали формулу использовать, которая на улице полицейского отдела не шума и останется актуальным еще надолго. Здесь э, история, тут скорее э, пример по упаковке в Инстаграме, да, что половинка фотография, половинка текст. Редко это используется, мне кажется, это интересно, да, когда я листаю не просто фотографию, а текст читаю в подводке, а я вот это вижу еще вот в таком, в таком виде. Если есть дизайнеры, могут что-то сказать. Сказать «да, классно» или «нет, о чем говорите вы?» Хорошо, дальше. А, Комунно. А, угу. Не знаете, что делать в выходные, а может быть, планируете отпуск, думаете, чем бы заняться. У нас есть для вас вариант. Да, вот этот опять вспоминаем этот разговорный стиль. И пошла ссылка на тильду, карта местности, хороший спецпроект. Да, такой вот досуговый. Вот мы в Петербурге тоже делаем такие прогулки, маршруты по небанальным местам. И видим, что э, маленькая наша аудитория, она какому-то костяку это нравится. Да, у нас есть люди, которые прям берут наши маршруты, и гуляют по нему, когда мы делаем что-то полезное и досуговое, да? в хорошем смысле слова досуг для людей. Я только не понял, зачем тут оставили ссылку в самой подводке. Мне кажется, ее можно было убрать, она бы осталась там, э, и человек бы спокойно перешел. Но вот это к разговору еще о том, что можно подглядывать просто друг у друга форматы каких-то спецпроектов или рубрик, да, кто как раскручивает тему, там, краеведения, или либо достопримечательности каких-то туристических интересных мест. В принципе, если по этой презентации пройтись, да, можно на это все потом поискать, покликать и, и почитать. Вот, например, новости Кирова, которых с нами нет, да, они подали в номинацию «Пост», хотя это не номинация «Пост», да, это отдельно, если будет номинация «Геймификация», но все равно не могу не сказать, простите, если повторяюсь, они сделали квест, да, они подключили чат-бот во ВКонтакте, и мы с вами, конечно, должны, если подаем, тем более, номинацию «Пост», или просто вообще работаем с сетями, смотреть все новые виджеты, которые подключают ВКонтакте, и пробовать их. Это не значит, что надо все их использовать, но почему нет, вот… Мне кажется, это редкий пример, точнее, вот единственный пример, когда региональные медиа подключил именно этот бюджет, и жалко, что мы у них не можем спросить, зашло, зашло или нет. Но вот новости Нижнего Новгорода, опять же, друг у друга можно подсмотреть, кто как оформляет вот эти вот картинки, да, некоторые просто, типа, оформляют одну иконку, подключиться, там, подписаться на нас, и все, да, а вот здесь, ну, такой, ну, хороший пример того, что я могу понять, да, там, как, что мне надо пройти, например, этот тест, и тестов э, хороших мало, но они есть, и их тоже, мне кажется, можно э, просто хотя бы вдохновляться друг у друга. Как, какие продукты научились имитировать в России? Бэби, Хамон, ему слово он тебе два, проверьте, сумеете ли вы переспорить инспектора ДПС. 12 слов из школьного сленга, которые сломают мозг, и я пару тестов прошел, это интересно, да. Вроде бы не про Нижний Новгород, да, и это не значит, что панацея, что мы должны всю ленту заполнить тестами, но если есть в команде человек, который может что-то такое придумать, мы вот в редком Петербурге, так как у нас про краеведение, мы просто, и у нас аудитория любит архитектуру, мы там просто загадываем какие-то там тесты, загадки там про редкие места в городе, там не знаю, про марсел поле про Дворцовую площадь, и там мало переходов, но какой-то костяк и потенциальная своя аудитория, она это проходит. Какие-то тут вопросы, комментарии. Может, кто-то, наоборот, считает, что зачем мне наше дело развлекать. Хотя здесь не только развлечения, да, тут там есть иногда и серьезные какие-то темы. У кого-то есть опыт того, что да, мы пробуем, и нам нравится, либо мы пробовали, но сложно. У нас даже такая традиция есть небольшая, но вынести в основном берем, mm -hmm. допустим... Скажем, три телефона, три рингтона журналистов наших, uh -huh. нашей редакции, включаем, вот то он угадайте, где чей, uh -huh. у кого звонил, у кого там, да, там, допустим, там, панкуха играет, у кого-то uh -huh. там рэпчик и так далее. И уже люди, мы не понимаем, почему им это интересно, им прикольно, они смотрят, кто помоложе, у того, наверное, uh -huh. ну и вот это вот это вот байда затягивается, очень uh -huh. много комментариев, либо а, девчонки из сумочек вытряхивают, у кого, чё, у кого в сумочке что было, угадайте по кучам вот этим вот. Uh -huh. и, и как бы, да, то есть портреты наших девчонок, и Т-3 вот соедини линиями. И вот это заходит, тоже прикольно. Mm -hmm. Плюс к всему как-то получается, что у нас такой небольшой, вроде как, такой эмоциональный контакт с нашей аудиторией. То есть не просто mm -hmm. мы пишем для них новости, а они немножко там как-то mm -hmm. вот проникаются. То есть, как бы, они, для них пишут живые люди, они про них знают. Yeah. Да? Это интересно тоже. Спасибо большое. Еще кто-то про тесты? Нет? Да, вот пример теста из, из нашего редкого Петербурга. Короткая подводка, на этом острове могла появиться еще одна арка со стороны Крюкова канал, то есть это только местный контекст, да? Почему я так не построю? На скольких островах расположена Новая Голландия, у кого из наших правителей был там дворец? То есть узкая совершенно тема со своим, со своим хэштегом, который, к сожалению, не взяла блин, Новая Голландия. Они сказали, мы репосты не делаем. А вот такое мы сделали, мы просто на картинке собрали карты Васильевского острова в течение трех столетий, как он менялся, как он прирастал, и люди активно этим делились, просто потому что они не читали длинный текст о том, как там все соседние острова присоединяли к Васильевскому острову, да, там, как там появился университет, они просто в течение 50 секунд все это видели, и, и это интересно, но это опять же нужен человек, который будет это делать. Это специально для Казани. Татарская слобода в Петербурге была когда-то, сейчас уже все, все это забылось. Вот такие прогулки мы делаем, когда мы прямо на карте отмечаем тупо фотографиями, и точками, куда, куда идти. И делаем это скорее даже не как какой-то медиапродукт, да, а скорее для людей, которые могут прямо этим воспользоваться и прогуляться. Да? То есть когда мы создаем какой-то контент для наших читателей. Это коллеги из Белгорода рассказывали, что они начали зарабатывать изданием детских книжек. То есть они поняли о том, что, погодите, мы, кто лучше в Белгороде будет это делать? Мы, мы можем придумать сюжет, мы можем это и проиллюстрировать, мы можем классно это издать. И у них одна из статей дохода, э белгородских журналистов, это э детские книги. Вы, вы, <сёк> В каком отношении детских книги? Нет, просто они пишут свои сюжеты и издают детские книги и продают их в своей аудитории, да, там по подписке вместе там, с пакетом каким-то, либо просто отдельно. То есть совершенно не задача медиа, да, но если сейчас появляются медиа, которые начинают зарабатывать там, на пиар продвижении там, бизнеса, например, или там на издании, то почему нет, да, если больше никто в Белгороде не будет это, это, это делать лучше. Но это пример того, как мы, например, для своих читателей редко но разыгрываем какие-то там платные рассылки. Но тут скорее пример нашего питерского издания «Бумага», который монетизируется в том числе за счет рассылок на очень узкие темы. Тема удивительной истории петербургских домов». Леша Шишкин, выпускник тоже нашего журфака, он занимается вообще краеведением, ушел из активной журналистики и просто копается во всей этой теме, копает истории домов. И в Петербурге эта тема популярная и они это монетизируют, у них там есть, например, рассылка про вино, например, да? Опять же, какие-то идеи этого всего можно посмотреть друг у друга, потому что я вижу по тому, что многие из вас представляли на конкурс, вот эта тема местных достопримечательностей, краеведения, легенд, она достаточно популярна у аудитории, да? каких-то по региону, каких-то интересных мест, там, монастырей, там, старинных, старинных зданий. Это, это всегда интересно. А это просто хайп. Я, не знаю, я после номинации пост еще иногда заходил в ленты и смотрел и удивлялся, что очень редко бывают опросы. Здесь мы просто хипанули, там у нас бетонное ограждение на набережной Шмидта. Это опять же из разряда хайповых тем про автомобилистов, велосипедистов и пешеходов. Да? Обязательно сразу найдутся люди, которые будут топить и говорить, нет, вы там на своих корытах ездите, а вы там вообще злодеи. Тут так себе пример формулировки вопроса и ответа. Понятно, на что люди, люди бы ответили, но мне кажется, иногда опросы нужно использовать активнее. Не знаю, будет ли коллега из ВКонтакте говорить про вот эту их функцию, очевидно, на мой взгляд, что она не очень зашла, да, внутри, вот как они их называют, статьи либо лонгриды, оформлять, хотя они хороши тем, что туда можно увести, если архив копится, какие-то свои материалы большие, да, вот мы там, например, пишем про, у нас есть определенная отдельная рубрика для велосипедистов, и мы хотя бы можем внутри, опять же, изучить эту статистику, посмотреть, если 60% прочтения, что мы не там так сделали. А если 89% прочтения, то да, хорошо. Ну и плюс еще договориться э, с местным э, популярным велосообществом, чтобы они сделали репост того, что сами не видели, а мы увидели, и они это написали, и к нам от них пришло 50 новых подписчиков. Э, когда я работал... В газетах, да, выпустил свой материал и забыл про него, как он там на сайте пойдет. Сегодня мы понимаем, да, что мы не просто написали, а мы еще должны, на мой взгляд, да, журналист должен немножко спродюсировать свой материал и еще не постесняться, постучаться в какие-то местные локальные сообщества по теме и предложить им э, хотя бы репост, либо хотя бы указание в качестве источника. А, а здесь, на финише, мы с вами, на этом слайде мы завершим, потому что там очень много слайдов из одного моего старого семинара. Тут есть Марийска, правда, хороший, Алтепресс, далекий от нас регион, но очень любопытные примеры того, как они работают, как они делают видюшки, тесты, подводки и игровые, например, заголовки. Если у вас будет время, вдруг вам нечем заняться, и вы потом возьмете у организаторов, Эту презентажку, то не поленитесь, полистайте. Может быть, что-то из этих примеров региональных журналистов вам пригодится в качестве антипримеров, либо пример. Тут вот редкий пример чата. Ну тут маленький город Батайск, да, и там прям они прям болтают со своей аудиторией, прям в чатике. Я, конечно, я надеюсь, что там не так много этой аудитории. Я так на чуть-чуть зашел, ужаснулся и ушел, потому что это не работа журналиста, но. А вдруг, может быть, для маленьких городов это заходит? Вот, кстати, вечная тема: чем болеют огурцы? Да, то есть, вот без иронии, да, то есть, если среди нашей аудитории есть люди, которые увлекаются не просто там только бабушки, да, а люди, которые у себя, я вот знаю, у нас студенты многие любят там домашние растения, вот эта вся фигня, то значит, может быть, это тоже вечная тема. И может быть, вам что-то из этих слайдов пригодится. И так я Вышел на финиш. Если у вас есть еще какие-то, может быть, вопросы или какие-то комментарии, может быть, вы с чем-то не согласны, или вам что-то было бесполезно, или полезно, можно сейчас как раз честно сказать. Хотя я еще завтра, и можно в кулуарах обсудить и сказать, что вообще нет. Это вы зря. Ну, ну, или про, ты. Про вопросы комментарии вы сказали, Да. Что не вопросы просто всю активность в просто. Если много голосов попросят, то значит будет мало лайков, мало угу. вопросов, мало комментариев. То есть, а тогда то есть это просто нужен какой-то баланс. То есть, если совсем этого не делать, это еще зависит от темы, да, что мы будем спрашивать. Иногда мы можем э, что-то в подводке такое, чтобы люди набежали в комментариях, а иногда есть темы, сложно без примеров говорить, когда там нужно всего лишь три варианта. Ну, то есть, нет, вообще, в смысле, они у нас мы их делаем периодически да, только как собственный отдельный инструмент, только угу. как инструмент исследования. Угу. То есть, если нашей целью является результат этого вопроса, то мы его делаем. Угу. Во всяких случаях ВКонтакте мы его не используем, потому что он убивает все остальное. Угу. Вот. Он вам мешает просто, да. Ну, ну, то есть, если в этом почти есть ссылка, то по никто не перейдет, комментарий, комментарий никто писать угу. не будет, репостить тоже никто не будет, соответственно, мало кто увидит Да, это, это, это хорошо вообще понять, ну, помониторить вообще, а кто куда переходит, да, и что нам мешает. Знаете еще, что заметил постоянно мы, возвращаясь за за Кольцовой, да, об этом уже говорил в начале, что у нас там соцсети, это такое, типа, вот, ну, запасная такая лавочка, кладовка, куда мы избагриваем все, что у нас уже там есть и мы ждем, когда же вот по этой ссылке куда-то к нам перейдут. Мы не воспринимаем соцсети как отдельную какую-то платформу, в которой должно быть в основном все-таки что-то для соцсетей. То есть мы думаем, мы сами ведь не читаем в соцсетях или редко переходим. Да? То есть вот мы просто однажды с коллегами три дня изучали, как мы переходим и как мы пользуемся. Потом мы все это собрали, мы прям вели дневник, потом мы собрались, и посмотрели, ужаснулись и сказали, так, погоди, а почему кто-то должен куда-то переходить, если ты сам... Да, не, не переходишь, потому что ты зашел в соцсети вот, немножко вот так пробежаться. А если ты уже зашел на сайт какого-то любимого издания, там ты уже немножко посидел. Хотя иногда на некоторых из ваших сайтов, конечно, сразу хочется выключить, потому что баннеры, и здорово, что баннерная реклама приносит еще доход, но я представляю 17-летнего человека, да, который типа зашел на сайт, да, и это как ПДФ сейчас прикрепить к посту и рассчитывать, что они побегут, кто-то побежит открывать PDF-ку и будет это, это читать. Но это опять же в качестве доброго совета, что может быть иногда, или, или сесть и понять, просто разобраться с коллегами, как часто мы уводим на сайт аудиторию, часто ли она туда переходит, и может быть иногда этот баланс нужно уводить в том числе в соцсети, раз они в основном, на мой взгляд, забрали всю, всю аудиторию. Коллеги, еще что-то? Вопросы, комментарии? Спасибо большое, тогда мы завершили. Спасибо.